Всем привет! Всем привет! Вы на канале Семья Тумановых. Сегодня у нас Эх такая творческая мастерская, семья! мы будем открывать Эх, такой пластилин набор. Набор, да, пластилиновый Плейдо. Плейдо. Будем с Димой готовить кексы. Кекс. Ура! Дима очень любит лепить, да, из пластилина разные фигурки. Давайте же посмотрим, что там у нас. Пять баночек разноцветных, да? Да, очень лечен. А? Очень интересно, класс. Займемся сейчас с Димой творчеством. О, здорово, смотри, сколько фигурок <с разных. Да, это формочка для кексов, да? Сейчас мы туда пластилин загрузим и посмотрим. Ну что у нас здесь? Вот такие вот формочки. Очень красивые для наших кексиков, чтобы ну делать украшения. И 5 баночек разноцветного пластилина. Ну что, давай построим сначала. Подожди. Вот такая инструкция есть. Сейчас мы по ней все сделаем. Ну, там где? Вот. вот такая у нас тортница, да? Тут можно и тортики делать, и кексы выкладывать. Это что, заклеилось? Нет, это же лопатка, чтобы накладывать кексики. А -а -а -а. Что, давай пластилина открывать? Давай! Ура, ура! Вот розовый у нас, голубой Голубый, цвет. Он, да, он нам понадобится. Он коричневый. Коричневый, кремовый, да. Желтый. Желтый. И зеленый Дим, держи. И зеленый нам понравится. Конечно. Очень хорошие цвета. Яркие, вкусные. Сейчас мы будем пироженки из них делать. Давай, ну кекса. Давай, с кекса начнем. Давай. Вот это. Там, наверное, два цвета нужно закладывать. Вот, кексница у нас вот такая есть. Давай посмотрим. Вот так. Достаем пластилин. Ну, давай сверху попробуем розовый еще сделать. Дима у нас любит экспериментировать с разными цветами. У Открывай, что там за кекс у нас получился? Ух ты! Пока он готовится, да, Дима сказал, мы приступаем к другим пироженкам, да? Да. Тут у нас много тарелочек. Да. Давай вот сюда загрузим. Допустим, вот розовый. И. Да, давай, загружай, загружай туда. Вот, правильно, тарелочку надо подставить, правильно. Толкай, толкай, толкай наш шприц. Сейчас оттуда должно у нас что-то красивое вылезти, фигурное. Вон, идет, идет, идет, Дим, давай, давай, давай, давай. Вот такую Дима сделал колбаску. Можно разных цветов сделать, можно смешивать цвета. Испекся, давай посмотрим. И украсим вот этой штучкой наш кекс, давай. Давай вот так вот поставим. И будем украшать. Все розовое у нас получилось. Давай сам украшай. Вот так Дима старается красивую делать пироженка. Вот такая пироженка у нас, да, получилась красивая. Давай-ка посмотрим. Вот спасибо. Вот такую мы с Димой сделали пироженку. Сейчас мы ее украсим какие-нибудь вкусняшками, да? Давай на тарелочку пока поставим кексик наш. Вот такая вот у нас. Получилось. Одна пироженка. Давай продолжаем. Довится. Давай посмотрим. Может, приготовился твой кекс уже? Нет. Нет еще? Почему? Надо посильнее. Посильнее надо. Ну, давай. Вот, готов. Готов, да? Ой, смотрите, какой разноцветный Дима сделал кекс. Вот сразу с бантом такой получился. Что-то у нас пластилин почему-то как будто бы растаял. Плохо очень форму сохраняет, держит. Он слишком мягкий, не делает фигурки. Вот смотри, я собачку сделала. Какую собачку? Ну, такую. Давай ее вот так посадим на наш кексик. Такие вот смешные у нас кексики. Дима их делает сам, потому что Дима повар, да? Кондитер у нас сегодня. Очень увлекательная игра. Дима прям... Смотрите, как он собирает разные цвета. Ему очень нравится смешивать их. Вот такой яркий колобок получил. Сейчас он его загрузит в шприц. И получится у нас цветная колбаска. Давай. другая кабашка вот он как. Вот такой у меня кекс получился это я его делаю. конечно ты же мне тоже помогаешь вот такая можно украшать эти кексы чем угодно сердечки вот бабочки можно разные делать вот мой уже кекс смотрите Вот Дима опять мешает цвета. Мы открыли еще и добавили. Зеленый очень такой красивый цвет. О! Вот такой Дима сделал. Трехслойный себе. Даже, наверное, четырех. Давай его будем украшать. какой красивый у меня кексик получился, с розовой такой начинкой. Вот я наверное возьму у Димы вот эту колбасочку и украшу свой кекс, ладно Дим? Да. Вот смотрите какой красивый получился, как настоящий прям. Еще одну колбаску. Давай, давай. Так кекс. Правильно, собирай весь пластилин, сейчас еще одну колбаску для кекса сделаем, давай. Диме так понравилось загружать тесто в шприц, делать разноцветные колбаски. Мам. Вот. И тасун. Я сделал. Сделал? Сейчас я буду да. украшать. Смотрите. Такой вот разноцветный мы сделали с Димой кекс еще. Давай свою колбаску, мне как раз надо. Давай, еще делай, конечно Вот это что-то без украшений у нас кекс остался Точно, похоже на какашку Всем спасибо за просмотр пока Друзья пока, Друзья И подписывайтесь на наш канал Пока-пока Подписывайтесь на наш канал А мы с Димой продолжаем Кулинарное творчество наше да? да. Будем лепить кексы дальше